Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Финансирование продолжается. Новая индульгенция от Центробанка. Компенсация продлена. Полугодовой РСВ под прицелом. Налоговый прогноз. Финансирование продолжается. Работодателям разрешили продолжить возмещать расходы на защитные маски и перчатки для работников за счет ФСС. Минтруд продлил в этом году финансирование расходов на предупреждение коронавируса, ведь вирус не ушел до конца. Не забудьте, не позднее 29 июля можно подать пакет документов, чтобы согласовать с фондом размер трат на текущий год. Новая индульгенция от Центробанка. С 20 июля окончательно отменено лимитирование авансов, выплачиваемых резидентом-нерезиденту. Напомним, что по отдельным контрактам все еще сохранялась необходимость ограничивать предоплату. Также с 20 июля недружественным банком-нерезидентом разрешено покупать одну валюту за другую. Запрет на покупку за рубли по-прежнему в силе как и запрет на любое приобретение валюты для организаций нерезидентов из недружественных стран, не являющихся банками. Компенсация продлена. До конца года продлена программа компенсации МСП расходов на использование системы быстрых платежей, Комиссия будет возвращена по транзакциям, произведенным в период с 1 июля прошлого года по 31 декабря текущего года гражданами при оплате товаров, работ услуг малого и среднего бизнеса через СБП. Полугодовой РСВ под прицелом Не позднее 1 августа нужно расквитаться с РСВ. По традиции без сюрпризов в отчетную кампанию не обошлось. Налоговая служба уточнила, как теперь в РСВ нужно заполнять приложение номер 3 IT-организациям и разработчикам электроники, для которых недавно смягчили условия применения пониженных тарифов страховых взносов. Налоговый прогноз. По итогам 25-го Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин дал поручение правительству уменьшить максимальную ставку по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья до 7% в течение всего срока кредитования, отменить контрольные надзорные мероприятия для субъектов МСП без высокой категории риска причинения вреда, Создать систему для продвижения и реализации товаров собственного производства для предпринимателей, самозанятых из отдаленных районов. Смягчить или вовсе исключить уголовную ответственность для некоторых деяний предпринимателей. По всей России садоводы и огородники принялись выращивать птицу и кроликов, ведь им с 14 июля разрешено торговать такой продукцией через возведенные нестационарные торговые объекты. Единственное, что для этого нужно, это решение общего собрания членов товарищества СНТ или ОНТ. Организации-импортеры автомобилей теперь могут провести их сертификацию в упрощенном порядке, без получения разрешения правообладателя. Кроме того, разрешено импортировать автомобили без устройств вызова экстренных служб «Эроглонас» организациям до 1 октября этого года, гражданам до 1 февраля следующего года. Со следующего года не вправе будут применять УСН организации и предприниматели, которые производят ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов или торгуют ими оптом и в розницу. Кроме того, в проекте направлений налоговой политики от Минфина значится запрет на применение ювелирами ОСН. Тем временем омбудсмены выступают в защиту малых предприятий ювелирной отрасли.